Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы запишем продолжение видеоролика про уличную HD камеру. Точнее камеры будет две. Я расскажу и мы сможем их сравнить. А в прошлом видео мы распаковывали коробку, показывали комплектацию данной камеры. Вот такую коробочку. Сегодня мы эту камеру вместе с комплектом видеонаблюдения подключим. Покажем, как это легко делается. И быстро, буквально за 3 минуты у нас все будет работать. Дальше мы запустим камеру и можем посмотреть на ее изображение. Также мы сможем подключить вторую камеру, которая немножко отличается по стоимости. Вы сможете их сравнить изображение. Сделаем изображение цветное, а также сделаем изображение без света. Ну, сымитируем, так скажем, ночную работу камеры. Приступим. Камера перед нами. Сейчас я расскажу про основные характеристики камеры. Значит, корпус ее металлический. Камера предназначена для работы на улице. Также она может спокойно работать в помещении. Кабель камеры длиной 30 см. Подключение камеры BNC. Гнездо подключения питания 12 вольт. Камера потребляет до 500 мА, до 0,5 А. Объектив камеры, а, собственно, ИК-подсветка для работы в ночное время, 24 светодиода, а заявленная дистанция работы до 20 метров. Гибкий кронштейн регулируется во всех направлениях с помощью шестигранного ключа. Комплект видеонаблюдения. Комплект видеонаблюдения состоит из видеорегистратора, который предназначен для работы с четырьмя камерами. Камеры видеонаблюдения, кабель, источник питания 12 вольт и разветвитель питания. А также USB мышка, она поставляется в комплекте уже с видеорегистратором. Стоимость такого комплекта в районе 6000 рублей. Сейчас мы произведем его подключение. Видеорегистратор ⁇ это основной блок управления системой видеонаблюдения. К нему подключается монитор. Вот таким вот образом. Обыкновенный компьютерный монитор. К видеорегистратору также подключается мышь USB для того, чтобы можно было управлять ее регистратором. Питание нужно подать на регистратор. Мы будем использовать разъедритель питания. С одной стороны одно гнездо, на блок питания мы подключим. С другой стороны у нас будет много разъемов. Подключили. Питание на регистраторе есть. Сейчас включится монитор. Дальше мы подключаем кабель. Кабель для камеры. это легко. Изображение мы прямо сейчас можем получить уже с камерой. Итак, мы подключили питание. Сейчас у нас загружается видеорегистратор. Видеорегистратор у нас мультигибридный. В видеорегистраторе присутствует цифровой режим работы с сетевыми камерами. В него он был переведен. Сейчас я его переключил для работы с HD-камерами. Собственно, мы получили изображение на камере видеонаблюдения. Вот мы видим его на экране. Что сейчас дальше будет происходить? Я подключу вторую камеру видеонаблюдения. После этого перенастрою камеру для того, чтобы она смотрела в экран монитора. И мы сможем посмотреть изображение уже, правда, через видеокамеру. Так, я подключаю вторую камеру. Она будет немножко отличаться по характеристикам. Вот и вторая камера. Так, сейчас камеры будут установлены на стенд. Камера будет перенаправлена на монитор мы сможем посмотреть изображение с экрана монитора. Так, одна минута мне буквально нужна. В данный момент видеосъемка ведется у нас камерой с экрана монитора. Поэтому максимальное качество мы увидеть не сможем при таком изображении. Но сравнить изображение все-таки с камерой мы сможем. Значит, на экране слева у нас имеется камера. Ее стоимость 1373 рубля. А камера номер 2 с правой стороны это у нас камера стоимостью 1800 рублей первая камера имеет разрешение 720p 1280 на 720 камера номер 2 вот это вот она имеет разрешение 1080p это full hd 1920 на 1080 еще прошу обратить внимание на поле зрения угол обзора камеры камера номер один у нас показывает хорошее изображение но она видит только часть картинки от изображения номер два вот я вам сейчас покажу. В данном случае здесь вот эту часть на этом изображении не видно. По этой рамочке. Опять же. Разницу видите? То есть вот эта камера показывает только часть изображения. этой картинки. Так, попробуем посмотреть, что у нас показывает камера. Собственно, третий ряд читается. Четвертый ряд читается с трудом. Здесь... Третий ряд читается, четвертый ряд не видно вообще. Попробуем увеличить. Третий ряд читается, четвертый ряд ну, практически. На первой и на второй камере приблизительно качество изображения одинаковое. А вот угол обзора значительно различается. У одной камеры мы видим изображение в два раза шире. Так, теперь попробуем выключить свет и посмотрим, что у нас будет без освещения. Остался у нас только цвет мониторов. Один экран и второй экран. Изображение хорошее. Четвертый ряд, букв, читается. На камере номер два, Четвертый ряд не очень хорошо видно. Что на это влияет? Сложно сказать, может быть где-то отражается свет. То есть здесь четвертый ряд считался очень, очень хорошо, достаточно четко. А на камере номер два четвертый ряд, ну, с трудом различимый. Я хочу отметить то, что изображение с камерой, вот то, которое я вижу я на мониторе, оно очень хорошего качества. Изображение отличное. Видно с камеры очень хорошо. Я сейчас попробую вывести камеры на улицу в окно и мы посмотрим что они видят через окно но ну, вот мы установили камеры за окно изображение с камеры очень хорошее светлое, видно достаточно далеко Серьезные различия у нас в том, что у нас у одной камеры номер 2, которая немного дороже и имеет разрешение Full HD 1080p, мы видим широкий угол обзора и практически просматривается вся территория внутреннего двора. У камеры номер один мы видим более крупный план, но не полный охват двора. То есть угол обзора или по-другому поле зрения меньше, изображение получается из-за этого немного крупнее. Продолжаем наш видеообзор уличной камеры. Один мегапиксель с подключением HD. Я обещал рассказать про OSD меню камеры. Что это такое и для чего. Сейчас OSD меню удобное. Управляется все это с видеорегистратора. Коаксиальное управление. И у нас появляется меню. Вот такое. Можно увеличить яркость. Мышкой оно не управляется, оно управляется через кнопочки. Вот таким вот образом. Яркость. Контрастность не будем трогать. Зеркалирование, отражение. Разворачиваем изображение. В некоторых случаях необходимо. Отражение, флип. Сверху вниз. Экспозиция. Тот, кто знает, для чего ему OSD-меню, далее разберется уже с настройками. Режим день-ночь. То есть реальное изображение можно улучшить под необходимую ситуацию. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш телеканал. До скорой встречи, друзья!